Привет, друзья! Наконец-то у меня дошли руки до установки новой версии программы Бернина. И первые простые видео уроки на нашем сайте будут касаться настроек программы. Первый шаг, который необходимо сделать после установки ПО, это калибровка экрана. Поясню, для чего она делается. В процессе создания дизайна, определяя его размер, вы ориентируетесь на его отображение на экране монитора. Иногда возникает необходимость увидеть дизайн в реальном размере. Для этого вы можете нажать цифру 1 на клавиатуре или зайти в меню «Вид масштаб 1 к 1». Так вот, для того, чтобы все реально было 1 к 1, необходимо предварительно произвести калибровку. Делается это один раз, и если нет никаких глюков, настройка сохраняется до переустановки программы. Откройте программу, зайдите в меню «Параметры», «Калибровка экрана». Перед вами откроется окно, где вам нужно будет измерить ширину, высоту и ввести полученные значения в соответствующие поля. После чего нажать ОК. Ну, вот и все готово. Если у вас будут какие-то вопросы по настройке рабочей области программы Бернина, учитесь. Хорошего дня!